Так, Ну что, привет девчонки и мальчишки А также их родители Бабушки и дедушки Как я обещал в прошлом видео Сегодня я расскажу Сколько надо денег Минимально хотя бы Минимально, чтобы не выживать, а жить Именно в Таиланде Потому что за прошлом видео я рассказывал точнее критиковал молодого человека что он пытался отправить бабушку свою сюда за 16 тысяч рублей а на самом деле это все не так берег надо гораздо больше знаете сейчас посмотрите цены какие все цены также кафе чтобы кушать нормально все цены умножайте на 2. Я не буду делать подсчеты, вы сами умножаете, берите блокнотик, ручку и все записывайте, потом умножайте на 2. И у вас будет примерное понимание, сколько денег нужно в месяц на проживание вот именно в Таиланде. Ну, Попадете в село. Сейчас будет знакомый звук, звук для многих И мы с вами идем в 7 Ну, давайте начнем с самого простого а, То, что нам необходимо Ну, хлеб, могу сказать, что здесь пекут Метров 600 от этого Севана Именно а, российский хлеб пекут Поэтому этот не буду по стороны рекомендовать Сахар у нас стоит 22 бата а, Тростниковый 40 бат то есть это туалетная бумага начинается от 16 и заканчивается 52 рублями. Но это уже упаковка большая. А, так, ну, по продуктам. Ячейка из 10 яиц 45 бат. Есть ячейки такие маленькие из 4 яиц 28 бат. Поэтому смотрим дальше. А, что нам надо еще для проживания Зубная паста щетка по 30 по 20 есть, самая дорогая 79. Зубная и паста разные. Начинаются от 19-14 и заканчивается 60 ваттами. Ну, шампуни 129. Мыло, мыло, мыло. Разное. От 22 до 48. Ну, в общем, это средний разброс цен вам, чтобы вы понимали, сколько а, нужно денег. Так, по поводу, что нам надо еще? Чай, кофе, правильно? Сейчас мы пойдем посмотрим чай, кофе. А, масло. Масло стоит салатное 36, а обычное масло стоит 41 бат. Так, кофе у нас в пакетах растворимое 121,65 ватт зависит от размера Чайник лифтом стоит 70 да. вот это вот кстати сгущенное молоко если я не ошибаюсь где она вот это вот по моему сгущенное молоко или какая-то из этих не помню а вот она сгущенное молоко 21 бат 50 их центов каких там тугориков в общем это сгущенное молоко кто захочет будете в курсе а это скорее всего сливки да, это похоже на сливки. Так, ну что? А, также можно покупать а, полуфабрикаты такие. Ну, про сосиски я уже рассказывал в прошлых видео. Можно, а, где нету перца, можно смело покупать. Если перчик нарисован, вот как здесь, не знаю, видно, не видно. То есть, это будет очень острая. Так что не рекомендую брать, кто не любит острое. Кто любит острое, можно брать смело. А также всякие вот есть крылушки по 41 бату. Гамбургеры всякие. А потом тостранные вот такие вот, я не знаю, как они правильно называются. Их вам разогревают в севане. Ну и молочная продукция, молоко. Литр стоит 45. Или это больше литра посмотрим так так так не пойму по моему чуть может быть литр а, большая банка стоит 91, 75 и всякие йогурты в общем все вот умножайте на 2 что вы будете покупать и сколько вам надо в месяц ну, также есть готовые полуфабрикаты которые вы можете купить и у себя дома разогреть сад начинается от 27 и самое дорогое у нас 45 вот такое вот блюдо 45 стоит в общем мы сейчас с вами пойдем в кафе это наш таиц тайка точнее, устроился на работу ближайший 7 алкоголь а, стоит Samsung 3 302 бата кон 256 Blend а, 275 а, литровый по моему стоит 380 а, 455 по 445 в общем опять же все это умножаете на 2 в рублях и мы сейчас с вами еще зайдем а, в кафе, перекусим. И вы узнаете цены. А, также, если вы не хотите ничего готовить дома, а, чтобы питаться именно в тайских кафе. Цены, в принципе, везде одинаковые. Там небольшой будет разбег именно по цене. Это мое кафе, я сюда постоянно прихожу. Серый кап. One Soup, Chicken. В общем, сейчас мы будем кушать здесь и посмотрим меню. Я вам все расскажу по ценам. мальчишки, вот мы сейчас в кафе зашли, я уже себе сделал заказ, сейчас тоже покажу, что я себе заказал. А, цены колеблются, от 50 до, а, до до до до 150 бат. А, то есть жареный кальмар в яичном соусе 120, это уже как будет бы деликатес Жареный из курицы 50 бат, а, с креветками 60, жареная лапша с креветками 60 бат, суп лапша, вот если заказал суп лапша с курицей 50 бат курица масаман пари какая-то, 100 бат то есть есть еще вот такие блюда, то есть меню даже на русском языке, вот мне принесли, Ай, да. мне принесли вот курица с лапшой 50 бат, такой насыщенный бульон, супчик том Ян. так, Том Ян номер 20. А, с креветками стоит 100 бат. Поэтому даже вот в этом кафе, я не знаю, если попросить, конечно, может быть, они и за 50 бат. Ну хотя говорю, средняя цена это 100 бат у Том Яна. Мало где его половинят Так что вы можете одну на двоих взять тарелку и поесть. Не ну, на, В этом кафе есть на русском языке, а, есть на китайском языке и есть на английском языке то есть проблем как бы ну, с пониманием, что вы будете кушать и что заказывать у вас не будет а, то есть цены еще с говорю, колеблется от 50 до сейчас, одну секунду да. а, Цены у нас колеблется от 50 до 150 ну, может быть где-то будет какой-то за 200 бат но опять же а, это не вариант ну, в смысле, не вариант Кушать захотите, будете покупать Здесь, кстати, не в каждом кафе есть вода бесплатная Здесь то, что вот вода представлена на стальвах стоит Это стоит 10 бат, поэтому не в каждом кафе Бесплатная вода вот в кулере, то есть можете подойти, набрать воды Там стоит холодильник большой Там берете лед, берете посуду, я просто набрал воды Насыпал льда сейчас буду кушать. В общем, мы прошли сейчас по продуктам. Я постараюсь после вот этого видео сделать примерно для себя составом список, какие продукты я ем в течение да, ну, месяца и какая сумма у меня выходит. Плюс туда у меня войдет сумма обязательно а, моего проживания вместе с платой а, Цены колеблется. А, можно снять более или менее достойную как у меня, да, и жить а, с нормальной территории а, Плюс бассейн будет свой, как бы, да, то есть на территории. В общем, вы все узнаете оценок и сейчас мы с вами пойдем еще в макро я пойду покупать сало потому что хочу себе сделать опять вареное сальцо с чесночком с перчиком в общем было сал бутерботик нарезал прям конячим и пошел дальше в общем поехали Так, ну что, девчонки, мальчишки В общем, я поел а, Честно скажу, даже я, а, любитель острова а, Немножко вот переборщил вот с этим вот спайси И в итоге, ну, съел мясо, съел вермишель А вот именно бульон уже не смог есть Потому что прям такой острый-острый Пришлось еще потом две трушки воды выпечь Ну все, мы с вами идем сейчас дальше Посмотрим, кстати, здесь рядом есть обменник Обмен валюты можно сейчас зайдем, попробуем узнать, почем сейчас курс валют у нас. А сегодня у нас 19 число по моему Ну что, девчонки, мальчишки, вот сегодня 19 июнь, июля. А, или июнь, что у нас сегодня. В общем, сейчас одну секунду. В общем, 19, да, 19 июня. А, вот курс валют. То есть. Доллар 50 и 100 принимают по 32,50, а пятерки покупают, принимают по 32,10, доллар 31,60 уже меньше. А, так что это все. В общем, спросили разрешение. потому что иногда они развечаются. Ну а мы с вами идем дальше и идем мы сейчас с вами в Макро. Так, ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами подходим к Сахумвиту а с левой стороны у нас ресторан Фин. О нем также уже все снимали, показывали. И сейчас мы будем садиться в тук. Тук вот стоит, по-моему, на светофоре. Здесь у нас монтажники высотники. Так вот делают провода в той Куча проводов. Ну, а мы сейчас в тук. Попробуем тук поймать и доедем до Макро Купим себе сальца always be the one you wanna call when it's cold outside I will always be the one that's right here standing by your side